Здравствуйте, с вами Тамара, и давайте посмотрим, что принесет близнецам август месяц. Записываю я это видео из очень красивого городка Равин в Хорватии, где я живу летом, спасаюсь от лондонских дождей. Начнем мы с вами с общей картины месяца, а потом поговорим о конкретных событиях. Больше всего этот месяц подходит для любви, сексуальности,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 солнце в напряженной позиции Курана, и у вас этот конфликт между вашим сектором коммуникаций и сектором тайн и секретов. Ну и первое, что хочется предупредить, какие-то ваши секреты, тайны, интриги могут выйти на свет. Или наоборот, вы выдадите случайно чьи-то секреты или тайны. А все это может быть связано с вашими близкими родственниками, кому-то, братьями, сестрами, может быть, или людьми из вашего ближайшего окружения. Но это не, не друзья, это, например, соседи, коллеги. Вот эти все интриги, они могут вызвать конфликты между вами и вашими родственниками или соседями. 8 августа. 8 августа состоится новолуние в вашем третьем доме гороскопа. И опять у вас активен сектор коммуникаций близких родственников, а еще это сектор обучения. Новолуние ⁇ это всегда новое начало. У тех, у кого были проблемы с родственниками, вы сможете выясниться, объясниться, договориться. Очень позитивно это Новолу... новолуние для тех, кто работает в сфере коммуникации, интернета, может быть даже передачи информации. Ну а так как этот сектор также отвечает за обучение, то некоторые из вас, может быть, решат пойти учиться, или вы запишетесь на какие-то курсы. 10 августа. 10 августа планета Венера в оппозиции к Нептуну. Ну и у вас оппозиция между вашим домом и вашей карьерой. В первую очередь Венера в вашем четвертом доме гороскопа. Ну это замечательно. Это взаимопонимание с членами вашей семьи, с родителями. А если вы одиноки, вам, может быть, захочется устроить свою личную жизнь, построить семью. А кого-то из вас могут познакомить ваши родители. Кто-то из вас займется ремонтом вашего дома. Или вы, например, наймете дизайнера, дизайнера-интернера. Это все за то, что отвечает Венера. Или купите в дом какую-то мебель новую, картины, ковры, что-то, что сделает вашу жизнь комфортней. Однако надо помнить о вашем секторе работы и карьеры. Тут может быть вот какое-то замешательство. Непонятно, куда двигается ваша карьера. Ну, вот это свойство Нептуна запудривать нам мозги. Переждите, не торопитесь, все прояснится. 11 августа Меркурий тоже входит в ваш четвертый дом гороскопа, но и принесет много общения с членами вашей семьи. Если были какие-то конфликты или недопонимания в семье, то вы легко все разрешите, мои дорогие. Меркурий – еще планета коммерции и поддержит тех, кто работает в сфере недвижимости. Или если вы продаете или покупаете свою недвижимость, то вам следует торговаться, следует договариваться, и все ваши сделки будут успешными. 16 августа Венера. Венера меняет знак и входит в знак Зодиака Весы ваш пятый дом гороскопа а это у нас сектор влюбленности развлечений отдыха ну венера может принести влюбленность новые зарождающиеся любовные или сексуальные отношения венера может принести также много развлечений или увлечений чем-то может быть артистическим или творческим а еще пятый сектор отвечает за детей а Венера ⁇ это фертильность. Так что для тех, кто хочет э, иметь ребенка, завести ребенка, то это просто замечательное время. 19 августа. Уран. Уран начинает процесс ретроградности. И, честно говоря, это хорошо. Уран бунтарь. А тут он у нас немного поутихнет, утихомирится. У вас все это будет происходить в секторе одиночества, тайн, секретов. Ну и кто-то из вас захочет избавиться от одиночества, перестать прятать, может быть, свои реальные чувства, мысли, быть более открытым человеком и, может быть, смелее высказывать свое мнение, свои желания. А может быть, если до этого вы постоянно жаловались на свою судьбу, на свою работу, на свои личные отношения и ничего не делали для того, чтобы изменить ситуацию, то сейчас вы может быть задумаетесь о каких-то реальных переменах 20 августа оппозиция оппозиция солнца и юпитера и у вас активизированный сектор путешествий и сектор учебы ну явно кто-то хочет поехать учиться подальше от дома или даже за границу что-то может препятствовать вашему желанию но ни в коем случае не отчаивайтесь это явно временные препятствия, ну и вы сможете осуществить свою мечту в будущем, преодолев все вот эти вот трудности. Это также может касаться поездок, может быть, вы планируете путешествие или отдых за границу или командировку, то могут возникнуть вот какие-то временные препятствия у кого-то из вас. А у кого-то это может быть даже связано с, как... с вашими близкими родственниками, братьями, сестрами. Может быть, вы планировали совместную поездку, и что-то у них не получается, и на вас это скажется. 22 августа Солнце меняет знак и входит в знак Зодиака Девы, а это ваш четвертый дом гороскопа. Замечательная позиция Солнца и может принести удачи тем, кто покупает или продает недвижимость. Переезд а кто-то затеет грандиозный ремонт. Солнце в этом секторе может принести взаимопонимание в семье, разрешение любых конфликтов, гармонию в вашем доме. Это также теплые отношения с вашими родителями. 22 августа, 22 августа состоится одно из самых сильных полнолуний, которое называют осетровым так его называли индейские племена Северной Америки у вас оно будет происходить в вашем девятом доме гороскопа это самый интересный сектор это дальние путешествия это все иностранное это поездки за границу это чужие культуры а полнору... полнолуние это завершение чего-то ну для кого-то это может быть окончание сбора документов или например завершение оформления паспортов, виз, разрешений на визы, на выезд, иммиграция для кого-то. А девятый дом – это еще и сектор повышения образования, и кто-то может успешно закончить институт, аспирантуру или какие-то курсы повышения квалификации. А еще по этому сектору у нас проходят суды, и для кого-то из вас может завершиться судебный процесс. 30 августа, Меркурий. Меркурий меняет знак и входит в ваш пятый дом гороскопа. Ну что ж, Меркурий – планета интеллекта, а по пятому дому у нас проходят дети, так что кто-то из вас может заинтересоваться, например, детской психологией и начнете читать много книг на эту тему. Или, например, у вас появится новое какое-то интеллектуальное хобби или интерес. А Меркурий может просто принести много общения с друзьями, поездки на отдых с детьми или в окружении друзей. А пятый сектор это еще и влюбленность. Вот тут может быть много общения, могут быть даже какие-то задушевные разговоры, могут быть даже совместные поездки какие-то с вашим любимым или любимой, может быть, даже на выходные куда-то.